партнеров брать в свой бизнес хочу сообщить радостную новость что в нашем лс-клубе появилась такая возможность как пользоваться автопостером то есть у нас теперь есть автоматизация и не только автопостер мы теперь с вами сможем также создавать свои лендинг страницы пользоваться сайтом и автопостером. Ну это очень круто. Давайте с вами посмотрим, что же это такое и как этим пользоваться. Нажимаем «Попробовать» и нас с вами перекидывает на страничку регистрации. Если же вы не партнер клуба, заполняете свою фамилию, имя, указываете почту, пароль, вписываете КОПЧУ и нажимаем слово «Регистрация». Но хочу вас также предупредить, обязательно будьте внимательны. Обратите, кто вас приглашает. Вы можете себе самостоятельно выбирать спонсора. Поэтому посмотрите, кто вас приглашает. Если же вы партнер клуба, вам не нужно делать регистрацию. Вам достаточно нажать на кнопочку «Регистрация с помощью ЛС-клуб». Впишите сюда именно свою почту от вашего личного кабинета и пароль от вашего личного кабинета. Впишите «Капчу» и нажмите «Войти». И уже в личном кабинете вы будете видеть, кто же вас пригласил. И вы там самостоятельно даже можете выбрать вашего спонсора. Если же это я, мой номер 3, и звать меня, естественно, Елена Евсеенко. Если же это не я вас приглашаю, а приглашает другой партнер, вы будьте внимательны и смотрите, чтобы там было имя именно вашего спонсора, именно человека, который вас приглашает. Итак, я сейчас регистрацию делать, естественно, не буду, так как мой личный кабинет у меня уже есть. Я просто перейду в другой браузер, и мы с вами посмотрим, как же выглядит этот кабинет изнутри. Здесь все очень удобно, все доступно. Итак, партнеры клуба. Кто делает именно авторизацию как партнер клуба, получает здесь бонус в размере 49 рублей. Оплата этого инструмента 250 рублей. Если же вы не партнер клуба, то у вас бонуса нет. И вы оплачиваете 299 рублей. Итак. Рассматриваемся далее. Здесь вы будете видеть свой баланс. Кстати, сейчас баланс вы еще пополнить не сможете. Так как старт у нас объявлен на 10, на 16 число 6 месяца 2019 года. Сегодня 10 число. У нас объявлен предстарт. Итак, здесь вы дальше будете видеть, сколько у вас партнеров здесь активен ли ваш автопостинг. Далее нажимаем, сколько у вас будет выплачено. Вперед! История всех событий. Ну, все здесь очень удобно, все это будет пошагово. Итак, следующее действие, я думаю, нужно будет все-таки заполнить свой профиль. А нажмете на фотографию, выберите фотографию, загрузите, и у вас будет здесь стоять аватар. Также вы можете редактировать полностью свои данные. Если же вы новичок, то все здесь впишите, нажмете «Сохранить». Если же вы партнер клуба, то сюда перейдут ваши заполненные данные именно из вашего личного кабинета. Нужно будет только внести ваш номер телефона. Это тоже очень удобно. Нажимаете «Сохранить» и ваши данные будут заполнены. Следующее. Конструктор пока у нас в разработке. А вот автоматизация будет работать именно после старта с 16 числа. Нажимаем «Соцсети» и мы с вами видим, что у нас будет доступно 5 страничек ВКонтакте. Также будут работать и другие социальные сети. Нажимаем. После того, как после старта вы сможете добавить сюда свои странички и как будут работать с постами. Давайте также посмотрим. Итак, «Название поста». Здесь вы будете вписывать свой пост, выбирать. Все могут комментировать эту запись, эту запись могут видеть все. В общем, здесь будет все по вашему желанию. Изображение до 5 штук. То есть вы можете вставить картинки, видеоролики, вот все что угодно. Все, что вы хотите рекламировать, вы здесь можете рекламировать. Повторять ли пост? Давайте посмотрим. Каждые пять часов, 6 часов, тоже все на ваш выбор. Будете выбирать также самостоятельно. Так, Давайте там еще посмотрим, что у нас есть. Выбрать время, когда разместить пост. В общем, все-все-все здесь очень удобно, все понятно. Даже вы будете и уходить по своим делам, кто-то на работу, кто-то отдыхать, а за вас автопостер будет работать. Это очень круто. Возможно добавить до 5 постов в сутки на каждый аккаунт. А аккаунтов можно добавить 5. То есть это очень круто. Также на этом инструменте вы можете и зарабатывать. Здесь у нас будет подключена пятиуровневая реферальная программа. Нажимаем «Партнеры». И здесь вы будете видеть, сколько у вас лично приглашенных партнеров. Перед вами ваша реферальная ссылка, которую вы можете взять уже сейчас и уже начать людям давать информацию. У вас целая неделя впереди, а в воскресенье на старте мы будем с вами делать уже оплаты и использовать наш инструмент по полной программе. Всем вам я желаю удачи, надежных партнеров, терпения, умения, настойчивости. В общем, всего-всего вам самого-самого хорошего.